Там муж угрожает о том, что я заберу детей. Все равно нужно договариваться. Когда стыли, наверное. Да, контракт является сдерживающим фактором. В первую очередь это ребенок. Давайте помирите нас. Они попадают в так называемые треугольники, родители перетягивают. Недельку с ним поиграет, посидит, то да он через два дня вам, может быть, перевезет обратно. Заключил и живешь себе дальше спокойно. спокойно. Вот вы сказали о детях, я вот вспомнила, да, тоже бывают такие случаи, к сожалению, да, у нас в стране распространены, когда девушки приходят и говорят, боюсь разводиться, или там муж угрожает о том, что я заберу детей. И не очень, если ты подашь на развод, я заберу детей. В практике очень часто такое бывает. С юридической точки зрения, опять же, я могу их проконсультировать, консультирую, рассказываю, что делать. Ну да, сейчас в двух словах тоже расскажу. Вот если есть такие угрозы, знаете, что забрать, вот именно физически у вас никто не может, и если все-таки уже начинают поступать такие угрозы, не ждите, да, там, когда отец э, ребенка заберет его. Как только поступили угрозы, сразу подавайте в суд, э, либо подписываете, да, если можно договориться соглашение да, о местонахождении ребенка, либо обращайтесь в суд, и пускай суд да, решает, с кем остается ребенок. Часто еще Пугают лишением родительских прав, ну это тоже так, не буду углубляться, скажу, что это не то, чтобы невозможно, это возможно при определенных обстоятельствах, если угрожает жизни, здоровью, то есть суд может оставить да, с отцом ребенка, только если мать, например, лишена родительских прав, да, mm -hmm. если это коротко, да. Это с юридической с точки зрения, а с психологической, вот что можно женщине посоветовать, например, чтобы она этого не боялась, потому угу. что как, э, как женщина, естественно, я понимаю, что, например, у меня холодный рассудок юридически, я могу грамотно это да, все объяснить. А психологически все равно же страх остается, вот что делать? Страх остается, нужно работать с этим страхом. Если есть страх потери ребенка, да, то есть если это физически обоснованный, обоснованный, реально вот такие слова поступают угрозы. Ну, ну это не всегда так. Так вот у меня обращалась пара, у них был запрос, вообще они хотели третьего ребенка, но у них не было интимных отношений, они жили на разных этажах. И как запрос был, папа хотел ходить гулять с одним из детей, со старшим, со своим сыном. Мама хотела, чтобы он ходил с двумя детьми. Да? И когда мы все-таки на семейной терапии пришли к мнению, что можно пойти погулять ему с одним ребенком, а мама устроила истерику и даже сняла на видео, какая была истерика у второго ребенка, что вот как так их разъединили. То есть ребенок тут как средство манипуляции. Мама считала, что если папа пойдет со своим ребенком, то он обязательно его потеряет, с ним что-нибудь случится, ну и так далее. То есть она обвиняла папу в какой-то ну, несостоятельности как родителя. И мы понимаем, что это ну, абсурдная ситуация, что папа на самом деле он любит своего ребенка, он обеспечивает ему безопасность, жизнь, он ничего с ним не произойдет. Но для мамы это был камень прекновения, что это просто не по ее, не так, как она решила. Нередко бывает так, что дети становятся, ну вот, они попадают в так называемые треугольники, родители перетягивают внимание на себя. То есть мы с тобой вдвоем объединяемся, допустим, против папы. То есть угрозы они не всегда реальны не получаются, всегда да, реальны, когда рассказывают. Да. Рассказывать можно все, что, все, угодно. что угодно. Просто да. это манипуляция, да, да? вы некоторые говорите? говорят, вот он обещает, он грозится забрать ребенка. Отдайте ему ребенка. Ну, отдайте. Да, что отец. отец. Да ну что он с ним? Он недельку по с ним поиграет, посидит, то да он через два дня вам, может быть, перевезет обратно, потому что он не справится. Не всерьез, потому не что всерьез, об этом да. не, не понимают последствия. И, на возможно. самом деле у нас в мире все так устроено, чем больше мы удерживаем тем больше кто-то это хочет забрать. А как только мы добровольно отдали, там уже ну, нет борьбы и не хочется это забирать. То есть попробуйте, отдайте. Там есть бабушка, там есть еще кто-то. Ну, пускай побудет недельку с отцом, потом обратно привезет. То есть не надо ребенка делать судьей между вами. А часто так родители и делают. Кстати, mm -hmm. по поводу судьи, да, еще спрашивают. Сразу скажу, вот может ли, ли ребенок да, решать, или вообще в принципе жить отдельно от родителей, с кем оставаться жить отдельно от родителей, ребенок может с 18 лет. Вот лет вот с 18 да. Что бы вот он ни говорил сразу, можно сказать. Ну смотрите, если ребенок выбирает жить с кем-то из родителей, бывают такие ситуации, что он вынужден жить либо с мамой только, либо только с папой. Получается как? У него формируется однобокое понимание мира. Да? То есть если он воспитывается только с мамой, получается, что отец отсутствует, и он его физически не видит. Для ребенка очень сложно. Для девочки потом сложно будет выстраивать отношения с мужчинами. Mm -hmm. Она не видела физически ни отца, ни заменяющее лицо, ни отчима. А мужчина, который вырастает только с мамой, он не знает, как быть папой, не знает, как быть мужем. И, соответственно, он притягивает в супруги или в потенциальные супруги девушку старше себя. То есть он ищет как мама, потому что только мама его обеспечивала, защищала. Либо он какую-то женщину, либо девушку привлекается строить отношения с той девушкой, которая по социальному статусу выше его, потому что привык слушаться. То есть у него нет этой руководящей роли. И... Как правило, вот что такое мужская фигура, это доверие, доверие к миру. И, наверное, те клиенты, которые приходят к вам, они говорят, я не доверяю. То есть базового доверия нет, и поэтому идет такой страх. Да, и вот мы говорим сейчас о крайностях. Вот я правильно понимаю, что вот когда кто-то с кем-то, да, ребенок живет а с одним с супругом, все понятно, вы сказали. А если, допустим, представим идеальная да, картина, супруг супруги развелись, у них есть ребенок, ребенок, например, остался с мамой или с отцом, неважно, и они достигли соглашения о том, что, например, по выходным или там в путне, там несколько часов будет там мама или с папа, да, смотря с кем он живет, оставаться с ребенком. Что в таком случае? Это тоже травма все-таки для ребенка? Или как тогда быть? Вообще угу. тогда не разводиться и жить ради детей? Ну, жить ради детей нельзя, да. То есть живем мы ради себя. И, в принципе, детей мы заводим для того, чтобы себя порадовать материнством либо отцовством. На самом деле так и есть. Потому что кто-то не заводит детей, а кто-то все-таки заводит. Это у него как ценность. Если мы транслируем такие семейные ценности, нам это просто необходимо. Нам хочется кому-то передать любовь, какие-то знания. Да? Если ребенок является центром манипуляции, его используют. Просто как это преподнести? В любом случае, когда такая пара приходит на семейную системную терапию, мы стараемся объяснить так, что ребенок уже принял ваш развод, да, он вынужден то с одним, то с другим. Преподносите это ему спокойно, потому что если там будет транслироваться страх, ненависть, агрессия по отношению ко второй половинке, он это будет впитывать. То есть мама говорит, что папа несостоявшийся, плохой и так далее. То есть ребенок это будет впитывать, он будет так о нем думать. То же самое, если на маму будут какие-то угу. мысли негативные, то есть он это все будет воспринимать. То есть нужно стараться а, ребенку своему говорить, что он взял самое лучшее. Допустим, вот мы не живем с твоим папой, ну как хорошо, у тебя такая же прекрасная память, как от отца, вот ты молодец, унаследовал все самое лучшее. Но все-таки возможно, да, когда супруги уже разведены и с одним с кем-то да, живет ребенок, можно да, договориться и жить так, чтобы травмы у ребенка все-таки не было. В принципе, да, если... Да, опять же, идеальная ситуация, супруги разведены, ребенок с кем-то одним живет, а второй там приходит или просто проводит время, травмы да, психологической, как я понимаю, не будет. Или все-таки ну, будет? Травма все-таки будет, но не в той степени, как она могла бы быть. Ну, я хочу вас спросить, а можно ли это прописать в брачном договоре? Если все-таки родители развелись... Как они именно делят время по воспитанию ребенка? Как Смотрите, они могут это прописать? В брачном прописать? договоре это прописать нельзя будет. Нельзя. Да, только это, устная договоренность? Это, да? Нет, не устная. Когда, Если вы разводитесь, да, супруги, и у вас есть дети, вас разведут только через суд, то есть в органах ЗАГС уже этого сделать нельзя будет. Разведут они при условии, что или у вас есть соглашение, то есть, как вот мы говорили о брачном договоре, тут это тоже некий такой договор, называется соглашение Нахождение ребенка, вот супруги договариваются, где он будет жить, сколько по времени он будет видеться там с папой или с мамой, а если все-таки такого соглашения не достигается между супругами, это уже будет определять суд, то есть только по решению суда. То есть все-таки какой-то здравый смысл в этом есть, можно уже, да, после того, как развелись, да. сделать это доп. соглашение и по нему жить. Не получается. доп, а в основном это будет соглашение, оно так и называется, Но в принципе, посвящено ребенку, то есть здравый смысл есть. Главное, чтобы пара, она сама, наверное, да, понимала этого, хотела угу. вот, и думала о ребенке, а не о себе, наверное. Ну, конечно, семьей они будут оставаться и далее, да, то есть просто проживание раздельно, оно, конечно, усложняет э, жизнь и развитие, воспитания ребенка. Но если пара договорилась, это замечательно. Эльвира, скажите, вот э, брачный договор, само наличие брачного договора является каким, неким таким сдерживающим фактором, да, вот, вот есть у нас брачный договор, например, вот я тогда не буду разводиться, вот как вы считаете? Mm -hmm. Если бы это было так все просто, было бы замечательно. Люди планировали, вступали в брак, создавали семью, они не думали о чем-то плохом, они не думали о кризисах, они не думали о конфликтах. Но когда все-таки что-то уже произошло, и они понимают, что они могут потерять, да, если этот пункт был включен, а они, допустим, нарушили этот пункт, они это понимают, что потом идет ну, в результате раздела, да, он может чего-то лишиться. Было бы, конечно, здраво рассуждать и сказать, что да, контракт является сдерживающим фактором, но так как мы существа эмоциональны, иногда мы подвержены каким-то эмоциям, каким-то страстям, каким-то искушениям, и не каждый может с этим совладать, то есть чтобы справиться с теми предложениями, которые сыпятся на человека состоятельного, который уже в состоянии заключить контракт и как-то подумать о том, что как после развода будет все это разделено, ну, такой человек тоже подвержен каким-то искушениям. И поэтому тут нельзя так предугадать, ну, грубо говоря, если бы мы знали, где мы упадем, могли бы что-то подстелить себе мягкое, но так, к сожалению, в жизни не бывает. Жизнь, она непредсказуема, Хотя многие хотят вот этой стабильности, приходят и заявляют: Я хочу стабильность в паре, но в стабильности нет жизни, нет, нет этих эмоций, нет движения. Да, вот вы правильно сказали: что когда в начале, когда пара влюблена, она не думает да, о чем-то плохом. Да. Но давайте жить ре... Ну, поговорим реальности. о реальности. Да? У нас все может быть. Вот, и, например, когда заключается брак, брачные договоры, и кто-то из супругов знает о меркантильности второго, в этом случае это будет сдерживающим фактором. Но если они пришли к общему знаменателю… Но об этом не говорят, это так, условно знают. Условно Но знают, говорят, предполагают, да, то, да, опасаются. Скорее да? всего, так и есть. И да, оба скорее. об этом знают. Скорее всего, так и есть. Особенно, если был какой-то предыдущий опыт. Или, да. Возможно, был какой-то предыдущий негативный опыт, где какой-то из партнеров потерпел поражение, что-то потерял в результате того, что расстался да, и потерял. Потому что не все люди считают только материальные средства. Да? Они, многие из них считают эти, эти эмоциональные затраты, временные затраты, которые никак не учтешь. Да? Я потратил столько энергии, столько любви в нее вложил. Да, говорят, столько, э, столько радости ей создал, она это не оценила. Это никак не, не, невозможно подтвердить финансово. Да? Но мы потратили время и какие-то эмоциональные затраты туда вложили. И очень жалко, когда это, ну, получается, тебе приходится второй раз это начинать. И тогда уже супруги говорят, ага, один из супругов говорит, значит, я должен составить брачный договор, где я уже себя должен как-то обезопасить. А если вот он, супруг, этот, скажет, либо да, я хочу на тебе жениться, хорошо, но только если ты подпишешь брачный договор. И вот что вот вы можете об этом сказать: вот что это? Это ну, любовь? Это. это... Ну, знаете, или любовь, либо здравый смысл, кто как это будет расценивать. Да? Если, если они оба придут к какому-то общему знаменателю, оба согласятся с этим, то можно сказать, что это условия, на которые пошли здравомыслящие люди. Но тут, тут сложно сказать однозначно любовь. В любом случае, если они вместе, то у них уже есть какие-то чувства какие-то планы на будущее, если кто-то из них решил создать брачный договор и убедил в этом свою половину, рассказал о плюсах, о преимуществах, то все хорошо, все замечательно, этот союз будет жить и развиваться. Да, вот вы сказали о плюсах. Какие, например, могут быть плюсы да, в брачном договоре? Вот Единственное, да, например, что я могу сказать, когда заключаешь брачный договор, ты просто... Заключил и живешь себе дальше спокойно, спокойно ты просто знаешь, уверенно. что тебя ждет завтра Как вот вы говорили вот о стабильности А вот минусы какие? вот С юридической точки зрения, например, не вижу минусов За исключением случаев, когда, например, подписывают какой-либо даже договор Не, не обязательно брачный, просто «А, давай!» или так спустя рукава и не вникают А вот а психологически есть какие-нибудь минусы? Mm. Ну вот самый главный минус, вы сейчас сказали о том, что если заключается договор и невнимательно прочитали, то есть вроде бы согласен со всеми пунктами, проходит какое-то время «ой, а я здесь не согласна» или «как я мог такое допустить, написать?». Ну вот это тогда уже вопрос к вам, к юристам. Можно ли перезаключить, да, включить какие-то новые пункты, либо что-то поменять? Вот, Потому что да. со временем приходит другое какое-то осознание. имущество меняется, на самом деле увеличивается, да, запросы. Да. Срок годности этого брачного контракта или брачного договора, он пожизненный, или мы можем его как-то видоизменять, а, дополнять, что-то вот включать и исключать? Срок годности, да, это один вопрос. Да? да. Брачный договор, он действует до момента расстройства, договора за исключением, например, условий, которые распространяются уже после да, развода. Можно ли поменять брачный договор? Конечно, у нас есть, например, брачный договор, если там прошло 10-15 лет, мы можем его видоизменить, это будет дополнительное соглашение, и там мы уже точно так же, да, по согласию супругов, не в одностороннем порядке, мы можем прописать все пункты, которые волнуют в нынешних реалиях, и точно так же нотариально удостоверить. Вот, угу. это обязательно. Ну, то есть замечательно. То есть, э, это не такой пожизненный договор, да? То есть, Нет, вот это доп... не клеймо, скажем так. Они соглашения. точно так же захотят, они могут расторгнуть его ага. по взаимному согласию. То есть, как бы, угу. это уже на усмотрение супругов. Угу. Ну, мне кажется, плюс брачного договора в том, что все, наверное, наверняка знают, что при разделе, при разводе имущество супругов, приобретенное в браке, делится пополам. А по условиям брачного договора там могут быть другие условия. И это для кого-то из супругов может быть огромным плюсом. Да, вы правы на самом деле. да В этом случае, если есть, все-таки брачный договор заключили. Если можно так сказать, он будет немного выше, чем наш, наш например, семейный кодекс. Вот на примере, не 50 на 50 да, при разделе имущества будет делиться. Мы можем отступить от либо просто подарить. Угу. Ну, полностью отдать брачному договору. А если брачного договора нет, то на самом деле это ну, не страшно. Брачный договор же мы не обязательно должны все да, вот заключать. Ничего страшного не заключили. Точно так же браки можно mm -hmm. отступить отдалее. кто-то mm -hmm. кому-то может что-то подарить. То есть, а как это на практике происходит? Приходит к вам пара, да, допустим, они говорят, мы хотим заключить брачный договор, мы придумали свои какие-то пункты, и дальше у нас какой-то ступор случился. Вы можете что-то подсказать, да, свои пункты предложить, как общепринятые, наверное, есть пункты, и их включается пункт, Ну, да? Конечно, да, когда пары приходят, на самом деле, это идеально, когда они приходят и говорят, вот мы помогите хотим… Помогите нам, да? Просто помогите, мы что-то знаем, мы что-то да. решили, и в основном это как бывает, вот приходят к Клиенты, они там что-то накидывают, да, какие-то свои мысли. А мы уже, да, юристы, это уже на юридический язык переводим мы прописываем в договоре. Либо можем что-то предложить, да, вот, например, отступление отдалее, там, доход, mm -hmm. все, что супругов интересует. Uh -huh. А есть пункты, которые, ну, категорически ну, нельзя внести брачный контракт, брачный договор? То, что вы сказали по эмоциональным вопросам, да, мы не можем это гарантировать. То есть мы можем прописать, но не включаем. А есть вот то, что запрещено. Ну вот именно запрещено, это вот то пункт, который неравное положение ставит супруга или супруга. Угу. Вот тут вот можно прям сказать слово запрета, запрещено. Но есть же всякие мифы, например, о заключении брачного договора, которые вот, мифы? говорят ну расскажите вот, про измену. Вот часто ага. да, мы с телевидения слышим или там зарубежных стран. зарубежных стран действительно это возможно, но по нашему законодательству нет. Наше законодательство, брачный договор у нас регулирует только имущество права и обязанности, то есть опять же повторюсь, что касается имущественно, психологические, например, измены там, либо какие-то комплименты обязанности по дому, кто сколько выносит mm -hmm. мусор, кто моет псуд, это мы не, не прописываем можем. в брачном договоре то есть, мы можем, а юридической силы иметь нет. не будет, да угу. то есть тут такая устная договоренность либо доверие ну, это с это они уже с психологом, наверное, да, как-то договариваются вопрос, да, договариваемся с психологом спасибо всем, кто смотрел нашу встречу с вами была я, Эльвира Емельянчикова, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог и наш гость, практикующий юрист Волкова Юлия Витальевна. Спасибо огромное. До новых встреч. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно на них ответим. До новых встреч, друзья.